Привет, друзья, ну как ваши повозья. Вы смотрите канал AltProjects, и сегодня мы поиграем в игру Crash Bandicoot 2, игра детства, А перед началом я бы хотел вам напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы публикуем последние новости. Если ты в ней еще не состоишь, то ты лох, а мы продолжаем. Crash 2. Возвращение горды. Нажмите старт для начала игры. Ебать ностальгия. Кристаллы, конечно. Ну, ну, неужто это сам Крэш-Бандикут? Добро пожаловать! Извини за жестокие меры, с помощью которых я решил доставить тебя сюда. Но дело очень важное. и тебе оно понравится. Вокруг тебя находится пять дверей. За каждой спрятан кристалл. Ты их должен собрать. Охуенная музыка фоновая, что-то она мне напоминает. Привет большого бутуна. Первый уровень. Епта, погнали. Бу, испугались? Яблочки. Ура! Да я за яблочки двое суток сидел. Блять, дурак. Надо было на нее прыгать и яблочек бы больше насобирал. Ща два дня придется прыгать. Выкусила, коробка ёбаная. Бля, канализацию пробила, где же АКХ? Яблочки яблочки яблочки, идите нахуй бесите. Здравствуйте, мистер Каракатица. Ты сука, я же не вырос. Бля, ну уж извините. Уебак. Три ящика яблочек? не -ня. Бля, третий пустой. Сука три дерева. Привет Андрей, че как дело? А нихуя себе, фотка моя. Заебись, Аллаха с собой возьму. Здесь какой-то тайник, я помню. А, это канализация, тут отходы сливают. Еще тут крокодилы вводятся. Привет, дядя крокодил, я тебя нахуй садил, шучу, ты меня садил. Иди нахуй, я напрыгался. Бату, ты баный. Еее, рок, чик А, спонсорский орел, тайди ты в пизду, клавиатура английская. Динамитное поле, я че бля, в 41-м год попал. Пиздос. Ща яблочки соберу. Я не верю в чудеса, но летит машина в Гебеса. И теперь я твой супергерой. Пизданулся. Хуй знает что это ща было. просто хотел повыбываться своим навыком монтажа. Монтирую в премьере, ставь класс, если понятия не имеешь, что это такое, сук, пиздец, сдох из-за вас, пока с вами пиздел. Спонсорский орел, иди нахуй. Опа нихуя куда я забрался. Яблочки, обожаю, только у меня дома и заплов только яблоки. Потому что сейчас сезон их собирать как раз. Блять, пизданулся. Спустя четыре попытки. Йо, сука, блять. Адмиралот ебал. Еще и жизнь еже. Главное дальше не пиздануться. О, Кирилл, привет. Можно я на тебя прыгну? Ах ты уебок. Слезай нахуй из моей попки, ты чидор курящий. Ладно-ладно, что ты раскудахтался. Лужица куриной мочи. Яблоки охуенные. Бу, испугался. Ты сука, я в трусы обосрался. Спонсорский орел, какого хуя ты летаешь, а денег больше не появляется? Железный ящик, нихуя себе, конец уровня что ли? У, у полетели, ебать. Чекпейнт. Е, е рок. Крокодильчик какой маленький, симпатичный. А вот еще два, приветики. Блять, пизданулся. Опять в канализацию провалился, ебаные строители дороги, люки не закрывают. Яблоки которые смыли в унитаз собираю. Еще одна фотка, откуда мои фотки в канализации. Это все хейтеры уебщики. Земля прощай, в добрый путь. Еще и трубу прорвала. ебаный в рот. А там два ящика с яблочками, надо как то достать их. Да сука блять. Как тебя сломать то? Наконец-то. Еще один ящик. Чай ему пиздюлей надаю. Если не откроется. Тварь, открылась. Привет, сука. Здарова, суки. Так хуй, что ли? Лизанибудь чай. чё -то они сегодня не в духе. О, ура, чик поим. И куча коробок. Все яблочки соберу, все до одного, люблю яблоки. Так Алых, пошли со мной. Надо пройти эти окопы. Блять, крысы нападают, пиздюли получат уебище. все бываем с этой ямой и бучей, чтоб у нее кони насрали. Привет мистер. Яблочки. О, еще канава, надеюсь, что там кони не срали, крысы пизды получат. Все нахуй, идем дальше. Сутки ящик опять утопили в гомне. Как его достать, ебаный в рот. Кто-то мои фотки ящиками по канализации сплавляет. Хейтеры и буча. А вот и кристаллик, ура. Натя, сукины дети, я вас петухом скормлю, ушлепки. Ее, конец уровня. Блять, 8 яблочек не хватило, ёбаная жизнь, все, завершаем уровень. Отлично сработала, Крэш. Я знаю, что я могу на тебя положиться. Но смотри, будь осторожен. Превосходство трудно удержать, Придерживайся моих советов. И тогда мы сможем остановить силу, угрожающие существованию нашего мира. Кристалл — это единственное, что сейчас имеет значение. Судьба мира на волоске. Таким образом, необходимо, чтобы ты оставил Кристалл ко мне, ты понимаешь? Крэш! Крэш! Ты слышишь? Вот мы и прошли один уровень. Если тебе понравилось, ставь лисичку. Пиши в комментах. Проходить ли дальше эту игру? Подписывайся на канал. Вступай в нашу группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. А также посмотри другие видео на канале. Пока, братишки. Подпишись. Подпишись, подпишись. Лайк поставь. Будь кутиком. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Котиком. Оставь коммент. Поставь палец вверх.